Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что ж, Инсталайф у нас продолжается, и на очереди у нас Институт фундаментальной медицины и биологии. Представлюсь, меня зовут Роман Полинсков, и долго времени тянуть не будем. Очень много вопросов есть по поводу поступления в Казанский Федеральный Университет 2022 года, и представлю представителей данного института, которые сегодня поделятся этой информацией. Альбина Альбертовна Валеева, заместитель директора по международной деятельности. Доброго дня вам. Здравствуйте. И Екатерина Игоревна Челимова, заведующая отделом практики и аккредитации специалистов. Вам тоже добрый, добрый день. Добрый Коллеги день. рады, что вы к нам пришли. Надеемся, сегодня наша беседа пройдет в очень интересном формате. И абитуриенты, которые подключаются к нам сейчас в Инстаграме, узнают много нового и интересного. Предлагаю, наверное, с вводного слова все-таки начать, а потом уже по вопросам. Да, скорее всего, так будем делать. Да. Хорошо, да. пожалуйста, ваше вводное слово для. Для наших абитуриентов. Дорогие абитуриенты, их родители, мы рады вас приветствовать на встрече с Институтом фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Наш институт входит в состав в один из крупных больших институтов Казанского федерального университета. Количество студентов более трех тысяч обучающихся. Около 900 студентов это иностранные студенты ближнего и дальнего зарубежья. География насчитывает около 50 стран. А, наш институт это большой а, биомедицинский кластер, который состоит из образовательной части, научной, клинической. И таким образом мы обеспечиваем а, подготовку а, кадров и бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, а, аспирантуры. А, и далее же программа профессиональной переподготовки и повышения квалификации. По структуре образовательная часть состоит из Высшей школы биологии, которая реализует программы бакалавриата и магистратуры по направлению биологии и педобразования, а также Высшей школы медицины. На прием 2022 года открытый прием на специальности Высшей школы медицины по лечебному делу, стоматологии, медицинской биохимии и фармация. А в высшей школе биология 180 бюджетных мест а по бакалавриату, а в высшей школе медицина по специалитету 150 мест, а бюджетных мест. У вас есть что добавить? Нет, все сказать. Хорошо, тогда пройдемся по вопросам. Также напоминаю, друзья, кто у нас сейчас в инстаграме официального аккаунта Казанского федерального университета, задавайте свои вопросы, обязательно их Обсудим. Затронули уже про бюджетные места, и давайте добьем эту тему. У нас есть вопрос, расскажите о программах вашего университета, сколько в этом году предусмотрено бюджетных мест, то есть немного углубленнее в эту тему предлагают нам идти. На высшей школе биологии это бакалавриат биология 155 бюджетных мест. Это педагогическое образование с двумя профилями. Здесь хочется заметить, что появилось разделение. То есть есть педагогическое образование с двумя профилями, как английский и биология, и биология и основы безопасности жизнедеятельности. Там 25 бюджетных мест. Это биолог... И есть заочное обучение биологии, пять лет обучения. Там 15 бюджетных мест. Это же педагогическое образование, да. профиль биология. Это учителя биологии. Да. Вот, магистратура, там 111 бюджетных мест. Там тоже есть изменения. Появились новые программы, такие как обще... медицинское общество. Здравоохранение. Здравоохранение. Да. Бюджетных мест там, правда, нет, там только платные. Ну и какие-то изменения можно посмотреть в КЦП. Вот. Что касается школы медицины, это лечебное дело 125 бюджетных мест, это фармации 14 мест, 2 места в этом году добавилось, это медицинская биохимия, там 12 бюджетных мест. Остальные места все платные. Да. Но в этом году на стоматологии на специалитете уже бюджетных мест нет. Хорошо, следующий вопрос. Можно ли узнать проходной балл 2021 года на личфак? По особой квоте по особой квоте не скажу баллы там невысокие так как это особая квота и все зависит от количества поданных заявлений потому что конкурс у них свой то есть целевые места места по квоте смотря какое квоте то есть если это Олимпиадники они поступают без вступительных испытаний. Есть некоторые олимпиады, которые вообще без вступительных испытаний. Если это квота, которая касается либо сироты, либо по заболеваниям каких-то, там свой конкурс, в зависимости от поданных заявлений. В этом году, по-моему, порядка 220 баллов, что ли было, был проходной балл. Угу. По квоте именно. Хорошо, Следующий вопрос. С какими экзаменами единого государственного экзамена можно поступить к вам? Ну, на разные направления они разные. Если мы говорим о медицинских направлениях, то на все направления это русский, биология химия. Что касается э, лиц, которые выпустятся после среднеспециального образования, для них тоже произошли изменения. Э, они могут поступить э, к нам по э, другим экзаменам. То есть это будет анатомия. Ну, она будет такая, такая же, как биология, она более такая профессионального формата, поскольку они уже закончили среднее специальное, специальное учебное образовательное учреждение, да. И там она будет более специализирована в сторону анатомии, физиологии, как раз уходить меньше да. будет ботаники, зоологии. Это вот будет различие. Это для как раз лиц, которые после СПО. А для других это общая биология, как. Обычно. Ну, там у них да. тоже идет вот анатомия, общая биология да. и. Ну, вместо ботаники и зоологии там да. только не будет. То есть, вот то такие есть приступы, у них да. будет для них специально сделанная программа, сделали. Да, она, она уже будет... на сайте да. приемной комиссии можно им можно ознакомиться. ознакомиться. А если мы говорим о биологии бакалавриат, а, то там требуется русский а, биология. И э, два экзамена на выбор. Либо это может быть математика, либо это может быть химия. А вот с педагогическим образованием там э, более расширенные. То есть э, два обязательных предмета, как обществознание и русский язык, это на выбор. И остальные, и там большой перечень. Да. Да, там и математика, и физика. То есть вы обязательно русские, обществознание остается, а другие предметы на выбор. То есть Здесь есть право выбора того, что если, например, раздали там, я не знаю, физику и математику и воспользовались баллом, который будет выше. Хорошо, следующий вопрос из, из Инстаграма уже напрямую, там только что прилетает. Здравствуйте, я являюсь выпускником Тюмгу и хочу поступить в КФУ на лечебное дело. Есть ли какие-то квоты на вторую специальность и можно ли поступить на бюджет? Ну В зависимости от того, какое у него образование первое, если он уже на бюджете проучился, то уже второй бюджет нет, нельзя только нет, на контракт? Нет, в Или любом случае второе будет? высшее образование получается только на контракт. Да, на контракт. Да. Угу. Хорошо, а, следующий вопрос. Какой конкурс был у вас в прошлом году, на какое направление самый большой конкурс? Ну, самый, в этом году ну, самые большие конкурсы это все-таки лечебное дело стоматологии, медицинская биохимия, потому что количество... Ну, на лечебном деле стоит сказать, что из 125 бюджетных мест 70% отдается целевым местам. И целевые места, количество целевых мест определяется ближе к началу приемной кампании. То есть это будет где-то конец мая, да, начало июня. Мы будем знать, сколько мест мы отдаем к целевикам. Если по этому году судить, было 125 бюджетных мест, из них 100 было отдано целевикам. И еще из этих 125 мест также отдаются места льготникам. Но в КЦП они уже заявлены, и можно посмотреть на сайте, какое количество. Поэтому на общее пользование, как правило, остается порядка ну, 20-15 мест. И исходя из этого, естественно, балл он становится высоким. Потому что на общий полюс, если мы говорим о конкурсе общем, uh -huh. ну, он порядка 270-275, это такой средний хороший проходной балл на бюджет на общий конкурс. Uh -huh. Ну вот, Проще говоря, как мы с другими институтами, когда проводили инсталайф, пришли к такому выводу, что не обращайте внимания в основном на средний uh -huh. балл, старайтесь получить сами выше. Uh -huh. uh -huh. Вообще, uh -huh. да, каждый год по-разному. Uh -huh. Бывает балл выше, бывает меньше, но за последнее время тенденция показывает, что средний балл и общего конкурса он растет, нежели чем падает. Хорошо. Следующий вопрос. Есть ли в вашем институте факультет медицинской кинестетики? Сколько стоит обучение? Нет. нет раньше была нет. у нас медицинская кибернетика. Наверное, да, кибернетика подают. была, да. А, сейчас набора нет ни на медицинскую кибернетику, ни на медицинскую биофизику. Эти программы пока закрыты. Есть ли у вас программы обмена студентами с иностранными вузами? Есть программы, разные программы студенты участвуют, и в Волгарыши тоже бывает, и с вузами Япония, Программы обмена с вузами-партнерами, Германия, Австрия, Чехия, Польша. Программ много, зависит от активности студентов. Хорошо, спрашивают про целевое направление как туда попасть, как стать целевиком? Чтобы стать целевиком, ну, во-первых, на сайте приемной комиссии КФУ и вообще у нас есть отдел целевого образования, можно найти информацию там. В этом году все целевики на лечебное дело они были от Нездрава Республики Татарстан. То есть обычно происходит это так, что заранее, Родители с детьми обращаются в Министерство здравоохранения, спрашивают, есть ли места, там оставляют заявки. И к нам они уже приходят э, с целевым договором. И для целевиков э, тоже так непосредственно существует конкурс. Если на 100 заявленных мест у нас будет там, 150, предположим, целевиков с договорами, которые проверяются целевым отделом, юридически, как они заполнены, Значит, будет конкурс, и возьмут первых 100, у кого высокие баллы Если на заявленные 100 мест, например, 99 целевиков, собственно, поступят все Но конкретно о том, что какой должен быть договор, когда его заключать Все это ближе к приемной кампании делается, но на сайте это план типового целевого договора, он висит а Можно у вас целевое только с Министерством здравоохранения республики? Вот, в этом или... году я говорю, в этом году были только вот от республики Министерство здравоохранения. не uh -huh. сами, но это в принципе распределяет Министерство здравоохранения. Ну, то есть других регионов могут так тоже, да? Целевое, uh, могут, были в прошлые годы были, если должна быть обязательно бюджетная организация uh -huh. медицинская. Вот. И, собственно, баллы, и пройти по конкурсу, и правильное заполнение договора. Хорошо. Следующий вопрос. Есть ли у вас специальность общая медицина, General Medicine, на английском языке? Как поступить иностранцу? Есть такая специальность. Там заявлено 90 контрактных мест. Вступительные испытания – это биология, химия, и английский язык, экзамены – проводятся на английском языке, нужно набрать минимальное количество баллов от 50, и ближе к приемной кампании будет суммарное количество баллов, тоже объявлено, там публикуется на сайте приемной комиссии. И если они набирают суммарный проходной балл для заключения контракта, заключают контракт, оплачивают и далее же зачисляются. Следующий вопрос. С какого семестра начинается практика на бакалавриате? Говоря, на бакалавриате не на биологии? Да. С первого, по-моему, у них на первом. Смотри, семестре. какая практика. Ну, Если практик? учебная практика, она, да, после первого. первого курса уже начинается. Если производственная практика, практика производственная, то это есть на последнем. И, есть практика учебная, есть производственная. И все mm -hmm. они начинаются в принципе с первого, э, там со второго семестра. Mm -hmm. Хорошо. Следующий. Вопрос у нас такой: а возможно ли поступить в аспирантуру на направление 300601 фундаментальная медицина, клеточная биология, цитология, гистология на базе диплома магистра медико-биологические науки, специальность генетика? Обязательно ли на это, обязательно ли для этого иметь диплом о высшем медицинском образовании? Но там у них, у них тоже свой будет вступить, свои будут вступительные экзамены на данном направлении. Если они проходят и если количество мест определено, это тоже надо смотреть о а, высшей школе аспирантория, то думаю, проблем нет. Еще один вопрос. Экзамен для иностранцев и русских одинаково будет проходить или нет? Иностранцы, они сдают, если они идут по конкурсу, заявлены в приложении 4 для иностранных граждан, у них просто количество экзаменов немного различается. Например, в этом году для лечебного дела и для стоматологии для иностранных граждан мы ввели дополнительный экзамен. Раньше был русский язык и биология, химию они не сдавали. В этом году мы еще третий экзамен ввели «Устное собеседование». Программу также этого экзамена уже вывесили на сайте приемной комиссии, можно ознакомиться. На «Медицинскую биохимию и фармации» там только «Биология и русский язык», собственно, это только коснулось собеседования для специальности лечебной дело и стоматология». Так у них по содержанию экзамена не отличается от граждан Российской Федерации. Программа единая и тоже все на сайте опубликованы. Хорошо, еще один вопрос у нас здесь есть. Как будет проходить день открытых дверей в в феврале? Пока не могу ответить на этот вопрос. Ближайший день открытых дверей, который состоится 23 января, он будет проходить в очном формате. В феврале будет видно. Да. Поэтому... Что, что, что будешь, конкретно держим в интриге. Да? А, а, нет, нет, нет, нет. В смысле, что он либо будет точно, либо он будет а, также инсталай Вот вот да. и вся разница. Или онлайн, в зависимости да. от того, какая будет эпидемиологическая обстановка. Угу. Хорошо, ну, надеемся, что да. с каждым днем она будет становиться все лучше и лучше, потому что все уже устали да. от да. этого. Еще один вопрос. Какие минимальные баллы должны быть по ЕГЭ для целевого обучения медицинское направление? Прямо сейчас пользователи Инстаграма нам Ну смотрите, задает. еще раз повторюсь: целевые места вот дадут 100 целевых мест, и а, минимальные проходные баллы для участия в конкурсе на лечебное дело это по 50. То есть русский язык 50, химия 50, биология 50. А, если не будет конкурса, то есть там на 100 мест будет 99, и у последнего человека будет по 50. То есть в сумме он наберет 150 баллов. Соответственно, он пройдет, потому что у него есть целевой договор. То есть целевая квота. Вот, вот на заявленные 100 мест всего 99. Ну, он главное 50-50-50 да. набрать по каждому предмету. А если будет конкурс, соответственно, как покажет себя баллы, не знаю, поэтому... Ну, все зависит от конкурса. Все зависит от конкурса и от количества поданных целевых э, целевиков, договоров. Да, договоров. Потому что в этом году их было много. То есть каждым годом количество целевиков увеличивается, и, собственно, поэтому, ну, видимо, будет конкурс. Хорошо. Ну что ж, у нас вопросы закончились. Предлагаю нам как-нибудь подытожить нашу с вами беседу. Какое-нибудь заключительное слово для абитуриентов. Ну, хочется сказать, что вся информация есть на сайте приемной кампании, есть на сайте Института фундаментальной медицины и биологии, есть номера телефонов, по которым могут позвонить абитуриенты, если у них возникают какие-то вопросы. Непосредственно я отвечаю за прием граждан Российской Федерации, и всю приемную кампанию я буду с вами на связи, вот. на связи да. да поэтому нас сай на сайте их есть мой номер телефона есть почта есть инстаграм любым удобным способом если возникает вопросы, я всегда отвечаю mm. еще хочется добавить что в любом случае а, с началом приемной кампании которая начнется безусловно 20 июня это остается неизменной датой а, заявление принимается в электронном виде и а, Нужно просто зайти, зарегистрироваться, внимательно прочитать. Неважно, придете вы, если будет очный формат, придете вы сюда подавать заявление. В любом случае оно должно быть подано в электронном виде. Поэтому я советую зайти, зарегистрироваться, посмотреть, что-то заполнить. Если возникнут проблемы и вопросы, конечно, подойдете сюда, но обязательно в электронном виде. Вот. Так что будем рады вас ну, видеть. Звоните, пишите, мы вам да. рады. У нас в университете. Хорошо. Большое спасибо, коллеги, то, что нашли время к нам прийти. Надеемся, мы спасибо. еще... А, еще есть вопросы, говорят. Еще есть вопросы, так что рано мы закругляемся. Есть вопросы, вот я их нашел. Вопрос следующий. Биофак готовит педагогов или ученых-биологов? У нас есть биологии, бакалавриат где готовят биологов. Могут они стать и учеными, и так далее. да, Любую сферу деятельности, которую они выберут, связанные с биологией, да, непосредственно, они могут стать. Есть педагогическое образование, это отдельное это педагогическое образование с двумя профилями в данном случае у нас, это английский язык и биология. Это учителя либо английского языка, либо биологии. Но никто не мешает после педагогического образования, например, ну вот передумали они становиться учителями и решили стать учеными. Собственно, дальше они могут развиваться в любой сфере. Ну, единственное отличие то, что... После педагогического образования вы сразу можете пойти учителем работать. А после биологии бакалавриат вам нужно будет закончить еще магистратуру педагогическую, чтобы работать учителем. Еще один вопрос. Могут ли получатели квоты по программе Россотрудничества быть зачислены в ваш ВУЗ? В заявке желаемых КФУ указан. Благодарю. Все заявки, они рассматриваются. Количество квотных мест. По гослине мы также подаем. Единственное, конечно, есть специальности, где большой конкурс также по гослинии, это лечебное дело стоматологии, есть там, где меньше количество а, желающих, и поэтому там тоже есть конкурс. Единственное, только в зависимости от того, если подает из роста сотрудничества страна ближнего зарубежья, это Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, а, им а, не требуется обучение на подфаке, и им очень сложно в этом году будет поступить именно на квоту, по лечеб... например, на лечебное дело, Поскольку э, все места уже по гослине заняты студентами, и они обучаются на подфаках э, в вузах Российской Федерации. То есть им еще плюс один год требуется, и они уже в этом году поступят сюда, собственно, на наши э, квотные места. А так можно, да. Нужно ли ставить ЕГЭ после СПО? Такой вопрос приходит. Ну, если, если они есть сдают, да если ЕГЭ, они, да. у них есть право выбора то есть если есть желание сдать ЕГЭ они могут сдать ЕГЭ но в любом случае, при подаче заявлений в электронном виде они должны будут указать либо ЕГЭ, либо внутренние э, испытания. Не получится такого, то что они сдали ЕГЭ, пришли на внутренние испытания и там э, выбрали то, что они хотят, где у них баллы выше. Такого не получится. Либо это внутренние испытания, либо это э, ЕГЭ. Угу. Хорошо, чатик у нас прям оживился, бодренько стал писать вопросы. Есть ли вступительные экзамены при поступлении по результатам ЕГЭ? Вот такой вопрос. Пришел? Еще раз не поняла? Не, да, непонять. Есть ли вступительные экзамены при поступлении по результатам ЕГЭ? Нет, ну, видимо, ЕГЭ сдал, есть, есть ли еще. Ли? Нет. Нет. Нет таких, да, нет, экзаменов? Нет, И спрашивают еще, вот мы говорили, когда начинается практика, а сейчас спрашивают, где она проходит. Uh, у биологов проходит на биостанциях, которые у нас есть в. В лес они ходят в зависимости от названия практики. Еще раз говорю, это может быть практика по ботании. Собственно, это связано с растениями. Значит, они выезжают на поля, собирают растения, изучают их. Если мы говорим о практике медицинских направлений, да, то это практика, которую проходят они в больнице. Хорошо. Ну и на этом у нас вопросы уже закончились. Да, точно закончились. Пролистал на всякий случай еще раз посмотреть. Что ж, тогда благодарю вас за то, что нашли время к нам э, прийти. Надеемся, еще раз с вами увидимся, mm -hmm. еще раз проведем с вами инсталайф, где уже будет более э, подробно известно о различных квотах, всему остальному. Может, по цене будет известно, э, сколько будет стоить обучение. Ну, на этом все. Это был инсталайф э, Института фундаментальной медицины и биологии. Еще увидимся. До скорых встреч. Пока.